Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим об очень важных тенденциях, которые начнут проявляться в декабре 2019 года и которые будут на нас всех влиять очень сильно уже в следующем 2020 году. Изначально я хотела снять это видео о транзите Юпитера через знак Козерог. Но потом пришла к выводу, что нет смысла рассматривать этот транзит отдельно, ведь в Козероге уже находятся две планеты — Сатурн и Плутон. И воздействие этих планет будет очень тесно переплетаться друг с другом, поэтому нет смысла их рассматривать по отдельности, ведь они все будут влиять на нас совместно, в кучке, и стоит понимать, чего ожидать от такого важнейшего скопления планет. Изначально хочу ответить на самый распространенный вопрос — как смотреть прогноз по Солнцу или по Асценденту? Вообще идеально будет, если вы умеете строить свою Натальную карту и посмотрите, в каком доме у вас находится знак Козерог. И вы можете смотреть, это видео именно под описание этого конкретного дома без привязки к знаку Зодиака. Но я бы рекомендовала вам смотреть в первую очередь по знаку Асцендента и во вторую очередь по Солнечному знаку. Обычно эти два значения проявляются довольно-таки ярко и могут даже переплетаться друг с другом. В этом видео речь будет идти о социальных медленных планетах, они ярче всего проявляются в работе, карьере, в социальных достижениях. Поэтому в первую очередь прогноз ориентирован на тех людей, которые работают, которые активны в своем деле и которые ощущают, что находятся на пороге больших перемен. Таким образом, этот прогноз мало касается детей и несовершеннолетних, а также тех, кто уже находится в довольно-таки пожилом возрасте. В первую очередь вы должны понимать, что это соединение планет готовит нас к большим переменам и требует в первую очередь от нас большой активности. И если действительно активничать, если ставить перед собой цели, то это соединение поможет достичь довольно-таки высокого результата. И в дальнейшем мы с вами проанализируем, в какой сфере каждый знак зодиака имеет возможность получить результат. Но если же бездействовать по такому соединению, то результат может быть прямо противоположный. То есть могут быть, наоборот, обстоятельства, которые вас будут понижать в вашей карьере, работе, и поэтому ключевое правило такого соединения это большая активность и желание добиться большего результата и стать лучше, чем вы были раньше. Соединения Юпитера и Сатурна в Козероге очень удачные. Вообще, Юпитер это планета, которая порою дает очень легкое отношение ко всему и даже некую беспечность. И, с одной стороны, это позволяет человеку иногда сорвать куш там, где и не ожидалось. Но, с другой стороны, это может давать и противоположный эффект, когда человек упускает возможности там, где нужно было еще чуть-чуть поднажать. Так вот, соединение Юпитера с Сатурном, которое будет на протяжении 2020 года, особенно начиная с марта 2020 года, будет способствовать тому, чтобы наш оптимизм соединялся с нашим усердием, чтобы наше, наше умение увидеть большие перспективы и много новых вариантов, чтобы оно соединилось с трудолюбием. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что Юпитер, находясь в знаке Козерога и соединяясь с Сатурном, будет приобретать абсолютно новое качество. Это направленность на конструктивные действия, на получение результата, и поэтому любые усилия обязательно будут вознаграждаться. Еще одним очень позитивным моментом является то, что в принципе, в козероге уже длительное время находятся две такие серьезные планеты Сатурн и Плутон, и они безусловно оказывали определенное давление. Это было давление обстоятельств, а также психологическое давление, как, например, просто подавленное настроение. И порой вот такие моменты они мешают действовать из-за того, что человек просто не хочет увидеть возможности или не верит в свои силы. И вот тут как раз-таки этой компании не хватало Юпитера. Ведь Юпитер, перейдя в знак Козерог, как раз-таки даст возможность увидеть альтернативные варианты. То есть если действительно была какая-то сложная ситуация, трудно решимая, то сейчас, скорее всего, найдется способ выйти из этой ситуации красиво и без потерь. Если же просто не хватало настроения, вот не было рабочего настроения, то Юпитер даст оптимизм, веру в собственные силы, в свою удачу. И если это все, опять-таки соединить с трудолюбием и усердием, то, конечно же, результат может полностью оправдать ваши ожидания. Помимо вышеперечисленных планет, в Козероге также находится Южный Узел. Как вы уже наверняка знаете, этот узел отвечает за прошлый опыт, за тот опыт, который мы накопили и можем использовать. Это наш багаж, наш ресурс. И этот узел южный будет активно фигурировать до середины 2020 года. И особенно конец 2019 и начало 2020 года пройдут просто под девизом каких-то активных действий, в которых вы будете опираться на свой опыт, на свои Знания и умения, которые вы приобретали в течение последних 10 лет. Затем уже во второй половине 2020 года и в начале 2021 года будут совершенно другие тенденции, и это действительно будут какие-то начинания, с которыми вы ранее не сталкивались. То есть это будто бы будет вход в новую реальность. Пока что в конце 2020 года в конце 2019 и в начале 2020 -го года у нас есть возможность, опираясь на свои знания, навыки, умения получать в нашем деле, которое нас волнует очень хороший результат. Если вы обладатель Юпитера в Козероге, то этот год может стать для вас очень продуктивным. И скорее всего те задачи, которые вы будете ставить перед собой они будут все реальные, и вы сможете их достичь. Конечно, для этого нужно будет приложить усилия, но тем не менее этот результат будет в дальнейшем для вас прочным фундаментом. Даже если в конце 2020 -го года, в начале 2021 года вы, скажем, какую-то новую страницу в своей жизни откроете, все равно этот фундамент останется с вами, и он поможет вам все дальше и дальше развиваться и подниматься вверх. Стоит также отметить, что есть счастливчики, которые воспримут соединение Плутона-Сатурна, соединение Плутона-Сатурна и Юпитера с особой радостью. Вы сейчас на экране увидите даты рождения этих людей, и это действительно будет переломный год для вас, поскольку это возможность изменить свою жизнь кардинальным образом, и эти перемены будут происходить достаточно легко. Есть и те знаки зодиака, которые будут воспринимать перемены не так радостно, но все же эти перемены будут неизбежны, и они будут требовать определенных усилий, стараний. И порой даже нужно будет повторить дважды одно и то же действие, чтобы получить результат. То есть даже с первого раза может что-то не получиться. Но это не значит, что вам нужно сдаваться и, скажем, больше к этой идее не возвращаться. Итак, давайте же перейдем к конкретике и рассмотрим, как каждый знак зодиака будет ощущать это влияние и в какой сфере можно ожидать самых больших изменений. Начнем с Овнов. Овный Козерог попадает в ваш десятый дом. Это дом, который отвечает за карьеру, социальный успех и самые значимые достижения. Поэтому в 2020 году фокус вашего внимания будет по-прежнему сосредоточен на вашей социальной роли, а также на желании подняться по лестнице вверх, по карьерной лестнице вверх. Если вы руководитель, то вы можете очень ярко ощутить этот транзит, и это действительно будет для вас шанс выделиться и преуспеть. И если предыдущие два года вы могли воспринимать работу и карьеру как тяжелую ношу, которую вам нужно просто нести на своих плечах и мало обращать внимание на то, можете ли вы это делать или нет то с вхождением Юпитера после 2 декабря 2019 года вы почувствуете намного больше энтузиазма и даже некое облегчение. Ведь многие эти действия, которые вы совершали ранее, будут получаться легче. И в целом вы будете видеть намного больше возможностей и перспектив в том деле, которым вы занимаетесь. Если же вы работаете не сами на себя, а вы являетесь наемным сотрудником, в таком случае могут происходить перемены в той организации, в которой вы работаете. Например, у вас может измениться руководитель. В таком случае у вас могли бы быть довольно напряженные отношения с вашим руководством в течение двух предыдущих лет. И сейчас, после перехода Юпитера, вы почувствуете некое облегчение, либо это руководство поменяется, либо вас могут перевести в другой отдел, либо отношение к вам будет другим. В любом случае, того эмоционального надрыва и дискомфорта, который вы раньше ощущали на рабочем месте, этого уже не будет. И в целом, этот транзит может затронуть не только рабочую сферу вашей жизни, но и материальную. Есть вероятность получить наследство. И, скорее всего, вы будете ставить перед собой совершенно новые финансовые цели. Могут быть в этом году крупные покупки, продажи. Но будьте внимательны в плане кредитов. Лучше много кредитов не брать, а рассчитывать очень четко на свои материальные возможности. Также в этом году, в 2020, у вас может быть целый ряд поездок в другую страну. Это могут быть командировки, то есть поездки могут быть связаны с работой, либо же это будет ваш личный способ развеяться и получить какие-то новые эмоции. И особая удача вас ждет в плане оформления документов. И это хороший период, чтобы оформлять недвижимость на себя, чтобы регистрировать автомобиль на себя. То есть в принципе любые приобретения, которые требуют декларирования или серьезной регистрации, они в этом году будут у вас получаться с особой удачей. Тельцы. У вас это соединение будет в девятом доме. И в целом вы попадаете под тот знак, который имеет дружественный аспект с этим соединением. И в целом это во многом облегчит восприятие этого аспекта. И данное соединение будет из вас делать очень правильного человека. Оно рекомендует вам все делать по букве Закона. Это может быть брак с иностранцем, это также может быть поездка в другую страну, не обязательно даже на постоянное место жительства. Это может быть просто желание некоторое время пожить в другой стране. Это могут быть опять-таки какие-то рабочие визиты. Но в целом этот год очень подходит для того, чтобы обучаться и выходить за пределы привычного представления о вашей жизни и не удивляйтесь, если вы увидите, что ваши планы меняются, что ваше восприятие очень сильно меняется. И, соответственно, из-за того, что ваше мировоззрение будет подвержено серьезным изменениям, то это может влиять на самые разнообразные сферы вашей жизни, как на работу, так и на личную жизнь. И вы будете искать новые способы строить отношения с другими людьми. И если особенно в последнее время вы находились будто под гнетом каких-то довольно сложных партнерских отношений, то этот транзит поможет вам выйти за пределы этой ситуации и найти себе, скажем, более комфортный вариант взаимодействия. Также такое скопление планет говорит о том, что в вашей жизни может появиться новый учитель или человек под влияние которого вы можете попасть. Это может касаться даже личной жизни, что вы встретите того, кто станет для вас большим авторитетом, моральным в первую очередь. Вы захотите быть похожими на этого человека, следовать его примеру. В целом в этом есть определенная даже опасность. Старайтесь настолько сильно кем-то не увлекаться. И лучше занимайтесь саморазвитием. Близнецы. Это соединение планет будет в вашем восьмом доме. Поэтому в фокус внимания попадают такие темы, как большие деньги, кредиты, займы, серьезные покупки, а также семейный бюджет. И если последние два года вы ощущали определенный груз на себе касательно вопросов финансовых, вы могли жить в режиме тотальной экономии или вы собирали деньги на какую-то покупку очень активно, то сейчас Юпитер поможет вам немножко почувствовать свободу. По своим клиентам скажу, что некоторые близнецы вот это соединение Сатурна и Плутона, которое не точно проявлялось, но уже начинало ощущаться в первой половине 2019 года они воспринимали это соединение немножко как боязнь, страх что-то делать и пытались как-то закрыться от всех и быть более наблюдателями. Так вот, Юпитер придаст уверенность в себе, и она иногда вот может граничить даже с наглостью. Это будет желание заявить о себе после того, как вы некоторый период молчали и о вас уже начали забывать, вас уже перестали воспринимать как раньше, и появится желание эм, будто бы восстановиться на тех позициях, на которых вы находились раньше. И особенно это касается бизнеса. Если был какой-то период не совсем удачный в плане ведения финансовых дел, то Юпитер поможет выстроить продажи или выстроить вашу работу более эффективно это же соединение может дать вам определенный пересмотр ваших обязанностей то есть ранее вы могли по умолчанию выполнять какую-то работу и даже не задумываться на тему действительно ли нужно это делать и сейчас вы пересмотрите свой подход к выполнению определенной работы и это, может, это соединение действительно может повлиять на вашу работу как таковую. То есть вы можете искать новый источник дохода. И действительно, выбор работы во многом будет… Скажем, вы при выборе работы будете отталкиваться от уровня зарплаты. И если раньше вы могли ощущать какой-то страх менять работу, то сейчас будет полная уверенность, что вы с легкостью найдете вариант получше. Кстати говоря, это соединение вы можете даже прочувствовать не столько на себе, сколько на вашем семейном бюджете. И вот такие финансовые перемены могут происходить в жизни вашего супруга или супруги. Поэтому этот момент тоже учитывайте. Но в целом Юпитер будет позволять вам расширить ваши финансовые возможности. Раки. Юпитер переходит в ваш седьмой дом и он будет соединяться с Сатурном и Плутоном. И особенно ярко это начнет проявляться после марта 2020 года. Такое соединение говорит о том, что рядом с вами в этом году будут находиться сильные личности. Если вы планируете развивать свое личное дело, то выбирайте себе очень сильных партнеров и союзников. Не берите в свою команду тех, кого нужно за собой тащить, кому нужно постоянно помогать, подбадривать, подсказывать. Выбирайте профессионалов и тех, кто сможет сам стать для вас надежным и прочным плечом. В целом это, этот транзит очень на руку тем, кто хочет расширить аудиторию людей, которые знают о вас. Он действительно может принести известность, популярность, востребованность. И это период, когда вы нуждаетесь в других людях, но другие люди нуждаются в вас не меньше. Поэтому частых контактов, взаимодействий с другими людьми не избежать. Это период, когда в вашу жизнь приходят какие-то новые возможности через других людей. То есть для того, чтобы в жизни получить какой-то новый шанс, вам не нужно как-то искать это в себе. Вам стоит пообщаться с вашим окружением, и обязательно найдется тот человек, который сможет что-то подсказать или даже помочь. Очень важным будет для вас аспект работы и рутинного выполнения обязанностей в течение всего года. Вам важно целый год находиться в седле и не выпадать из строя. Вам важно постоянно заниматься работой и не делать больших перерывов. В этом году может появиться человек, который проявит желание финансировать ваш проект, быть спонсором или каким-то образом станет сильной финансовой поддержкой в какой-то ситуации. То есть может присутствовать тема, финансирование со стороны какого-то другого человека. Конечно, на самом элементарном, я бы даже сказала, на самом примитивном уровне такое соединение может дать развод. Но это будет касаться только тех людей, у кого брак действительно уже изжил себя, и которые, в принципе, не хотят развиваться и ставить перед собой новые цели. Ведь седьмой дом касается не только брака и человека, с которым мы живем под одной крышей, Седьмой Дом включает в себя большое количество людей, с которыми мы взаимодействуем в процессе нашей работы, в процессе нашего развития. Поэтому используйте этот аспект намного шире. Львы, Юпитер переходит в ваш шестой Дом, и он, соединяясь с Сатурном и Плутоном после марта 2020 года, будет создавать возможность Перемен в работе, здоровье и в ваших обязанностях. Если были какие-то моменты рутины, одиночества даже вы могли выполнять, например, какую-то работу и понимать, что вам в этом никто не поможет, что вы должны это делать сами, то сейчас вы сможете привлекать других людей в свою деятельность, вы можете получать помощь от детей, можете сами иметь желание помогать вашим детям, то есть будет идти такой обмен между вами и вашими детьми. Может быть желание привлекать детей или любимых людей в ваш собственный бизнес. Может быть такая ситуация, что если в этом году у вас начнется роман, то вы можете с этим человеком организовать какое-то совместное предприятие или захотите этого человека вовлечь в то дело, которым вы сами занимаетесь. Обязательно нужно следить за своим здоровьем и избегать перееданий и всякого рода излишеств. Конечно, тело нужно держать в тонусе, но вместе с тем и сложные физические нагрузки в этом году вам тоже не подходят. Так что нужно искать золотую середину и умеренность во всем. Если вы руководитель, то на вашем предприятии может быть такая тенденция, как смена кадров вы можете разочаровываться в определенных людях, увольнять их и, как следствие, искать новых людей, которые смогут дать вашему предприятию второе дыхание. И действительно, те проблемы, которые возникали в вашем бизнесе, они могли быть как раз-таки из-за не совсем компетентных людей, которые находятся в вашей команде. И переход Юпитера поможет вам найти более квалифицированных специалистов, и благодаря этому будет идти рост прибыли и успех в вашем предприятии. ДЕВЫ Юпитер переходит в ваш пятый дом, и в этом доме уже находится Сатурн и Плутон. И особенно сильно эти планеты начнут взаимодействовать с весны 2020 года. И особенно сильно вы почувствуете это влияние как желание делать то, что вы любите заниматься тем, к чему лежит душа. Это может быть даже переезд по зову сердца, переезд туда, куда вас тянет. Это может быть переезд в связи с ребенком или же переезд с детьми. Это может быть ситуация, когда вы захотите открыть собственное дело в другой стране или же вы будете как-то работать удаленно, то есть у вас будет Личное дело, но вы будете иметь определенную дистанцию, например, работать из другой страны. В первую очередь такое соединение даст вам желание иметь надежный тыл. И это может даже вас потянуть в родные места может быть, переезд к родителям или в те места, где вы ощущаете себя максимально комфортно и под защитой. Также такое соединение может дать беременность, особенно если несколько лет были с этим проблемы, то эти проблемы решатся. Также, если были какие-то проблемы, связанные с детьми, то у вас получится этот вопрос решить, и в дальнейшем вы будете ощущать себя, будто бы вам немножко развязали руки, у вас появилась больше свободы в связи с тем, что Дети устроены, что дети под присмотром, и вы можете заниматься тем, к чему у вас лежит душа. Весы. 2 декабря Юпитер переходит в ваш четвертый дом, и начиная с марта 2020 года он начнет очень сильно взаимодействовать с Сатурном и Плутоном, которые уже тоже находятся в вашем четвертом доме. И Юпитер внесет определенное облегчение в дела, связанные с домом, семьей, недвижимостью. Если была стройка, ремонт, покупка новой недвижимости, то сейчас будет какой-то новый этап, который принесет вам больше свободы. Появится возможность больше путешествовать, вы будете приглашать к себе в гости очень часто. Будете сами ездить в гости. Но тем не менее, в этом году еще ваши обязанности перед домом, семьей, родителями или обязанности, связанные с ремонтом или ипотекой, они еще не пропадут полностью. Но тем не менее будет определенное облегчение, и поэтому выполнять ваши обязанности будет уже не так трудно, как это было в предыдущие два года. В целом ваш дом будет как полная чаша, он будет притягивать к себе других людей, и поэтому обязательно ждите много гостей. Помимо этого Юпитер способствует расширению жилплощади, поэтому, скорее всего, у вас появится возможность либо что-то достроить, либо каким-то другим образом увеличить количество используемой в вашей квартире или доме площади. Скорпионы, Юпитер переходит в ваш третий дом, и начиная с марта 2020 года он будет активно взаимодействовать с Сатурном и Плутоном на протяжении последующего 2020 года до конца 2020 года. И это будет очень активное время в плане новых Знаний, будет просыпаться невероятная любознательность, желание изучать новый материал, желание открывать для себя какие-то новые горизонты. Единственный момент, что вам стоит быть повнимательнее за рулем в период соединения Сатурна и Плутона, особенно это касается января 2020 года. Ваши контакты в этом году ⁇ это ваша ценность. Именно новые знакомства и даже мимолетные связи будут создавать перед вами какие-то дополнительные возможности в плане раскрытие вашего личного потенциала, а также это будут хорошие возможности для финансового роста. Вы можете восстановить связь с братом или сестрой или другим родственником, помириться, или же просто начнете больше общаться, даже если раньше этот человек был для вас не очень близким. Помимо этого, даже кто-то чужой может для вас стать родственником. В этот период возможно, ваша подруга возьмет вас в кумовья. Такой вариант может быть, то есть будет идти тенденция к сбежению с каким-то человеком. Также вам очень подойдет работа в крупной компании в этом году или же фриланс. То есть должен быть объем в том, чем вы занимаетесь. И это будет способствовать росту ваших доходов. Стрельцы, Юпитер переходит в ваш второй дом, и он поможет вам разобраться с вашими финансами. Скорее всего, последние два года были достаточно сложными в материальном плане. Во всяком случае, это был период, когда каждая копейка была на счету, либо нужно было за каждый рубль отчитаться. Сейчас же наступает такой период, когда перед вами открываются возможности для новых покупок или для серьезных продаж, которые пополнят ваш кошелек. В целом вам, как и скорпионам, подойдет работа в крупных фирмах, корпорациях нужно иметь много контактов, общаться с большим количеством людей, взаимодействовать с другими по-крупному. В то же время планеты, которые находятся в вашем втором доме, заканчивают свой цикл в 2020 году. Поэтому для многих это может быть выход на пенсию или же желание иметь заслуженный отдых. Поэтому в 2020 году вы можете будто бы поднажать для того, чтобы извлечь какой-то последний результат из вашей очень длительной деятельности. Но затем уже в 2021 году все очень сильно изменится. Козероги. Соединение происходит в вашем первом доме. И поскольку это все происходит в вашем доме личности, вы сильнее всех остальных прочувствуете весь спектр эмоций, связанных с этими планетами. Это будет и разочарование в определенные моменты, но также это и очень большие шансы на успех. Главное, не покладая рук работать, и обязательно будет результат. И этот результат на самом деле придет даже намного легче и проще, чем это было предыдущие два года. То есть Юпитер поможет вам поверить в себя и добиться высот. В целом этот год также подходит для тотальных перемен. Буквально вот старая часть вашей жизни уходит и начинается что-то принципиально новое. Это может отразиться как переезд в совершенно в другую страну, в которую вы раньше никогда не были. Это может отразиться на вашей деятельности, что вы захотите заниматься чем-то принципиально новым. Но в целом в 2020 году я бы советовала вам не менять направление деятельности, а стараться по максимуму извлечь пользу из той деятельности, в которую вы уже вложили очень много сил. Дальше могут быть определенные перемены, но уже в 2021 году. Перемены в 2020 году больше могут касаться именно переезда или контактов, людей, с которыми вы будете общаться. Водолеи. Соединение Юпитера, Сатурна и Плутона будет в вашем 12 доме. И на самом деле Сатурн и Плутон уже два года находился в вашем 12-м доме. Это могло создавать такие депрессивные состояния, желание спрятаться от всех, и м -м, не совсем продуктивный был период, скорее всего. Юпитер поможет вам собрать волю в кулак и достичь высокой внутренней концентрации. Если в предыдущие периоды вы могли, скажем, распылять свое внимание на множество задач, то сейчас вы сможете собраться, и этот год идеально подходит для подготовки к чему-то важному, для работы в уединении, для того, чтобы максимально сосредоточиться на своих личных задачах и при этом не вовлекать много людей в то, чем вы занимаетесь. Это может дать вам тайную или удаленную работу. Это может быть работа в интернете, это может быть даже переезд в другую страну в связи с работой. То есть в целом вас жизнь может закинуть в какие-то новые условия, с которыми вы раньше были не знакомы. То есть в целом это для вас этот год будет погружением в какую-то тайну и даже неизвестность. Но тем не менее это откроет перед вами какие-то новые границы. И вы сможете для себя почерпнуть идеи, каким образом развивать свою жизнь в дальнейшем. Рыбы. На самом деле Юпитер поможет вам, например, сменить работу на лучшую. Особенно если та работа, на которой вы ранее работали, была для вас чистым стрессом. Если вас не устраивал коллектив, если все в коллективе были как-то негативно настроены. Юпитер поможет вам найти ту среду, в которой вы будете себя ощущать комфортно. И он даст вам уверенность, в себе, веру в себя, что это получится, что это стоит сделать. И не будет страха отрываться от вот этого окружения, которое на самом деле на вас очень плохо влияло. Перед вами могут открыться новые возможности и карьерный рост. В первую очередь из-за того, что рядом с вами будут очень серьезные люди находиться, которые тоже заинтересованы в том, чтобы расти вверх и развиваться. И поэтому старайтесь окружать себя именно такими людьми, которые вас мотивируют и с которыми вам по пути. А вот те люди, которые наоборот давят, которые очень пессимистично настроены, лучше их держать на определенном расстоянии. Одиннадцатый дом отвечает у нас также за соцсети, поэтому может быть работа, связанная с соцсетями или же работа через интернет. Например, вы будете искать людей через интернет, которые заинтересованы в ваших услугах. Но сами услуги вы можете предоставлять уже очно. То есть на самом деле этот год откроет перед вами новые возможности и позволит вам выйти из дискомфортного для вас окружения. И действительно вокруг себя поставить тех людей, которые будут вас мотивировать и подталкивать к достижениям. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Во всяком случае, я очень старалась. Будем с вами на связи. Пока-пока!